Так, здравствуйте дорогие мои друзья Сегодня хочу небольшую практику с бубном сделать Ну не практику, а как бы по поводу изгнания из себя лишних, знаете, лишних подключек Лишних, так сказать, подселенцев, которых многие боятся Какие-то подселенцы заселяются, мы их не можем выселить Ну конечно, дело такое Ну попробуем, значит, с вами сейчас погонять подселенцев с помощью бубна знаете, ну тут э, В несколько заходов Давайте попробуем, я побью И вы как бы можете расслабиться Не знаю какой будет звук, посмотрим Главное намерение и воля Значит, когда звук бубна Идет, ну как бы Медленный, ваше внимание Идет на ногах На своих стопах По мере повышения ритма Ваше внимание поднимается выше, выше, выше Выше, выше, выше На уровень как бы головы в этот момент, когда ну звук бубна наиболее вот этот ритм наиболее сильный наиболее, так сказать вот внимание держите вверху и в этот момент как бы можете сделать вдох и когда происходит такой удар отдельный то как бы на вдохе скидываете сбрасываете себя как бы из ног через все тело пропускаете, и сбрасываете это вниз под землю то есть и также продолжаем. Потом опять начинает, звук увеличивается, увеличивается, увеличивается, потом сброс вниз. То есть таким образом вы не, не просто звук бубна, а вы еще энергетически как бы идете от стоп вверх-вверх-вверх, с намерением очистить себя, собрать, все это собрать, а потом. То есть вы поднимаете вот все вот это, какой-то мусор, каких-то подселенцев, подключенцев, подс... поднимаете вверх. Они не терпят высоких вибраций, они обычно питаются там нижними, но вы их волей своей вытягиваете вверх, а потом. С помощью еще звуков, вибраций бубна, скидывайте их. Прямо вот вниз. Подняли, скинули, подняли, скинули. Вот, друзья мои, достаточно простая практика. Попробуем. Попробуем. Сейчас я вот микрофон подальше уберу, а то, когда близко, он плохо звучит. Когда далеко, тоже плохо. Надо подбирать, но попробуем. Попробуем. Сейчас вот поставлю вот так вот сюда. Итак, ритм от ног идет. Скидываем. дорогие мои друзья ну вот небольшой так сказать сеанс с бубом именно очищение понятие сбрасывание достаточно простая методика ее вы можете использовать если у вас ну есть свой бубен тоже с ритмом себя очистить очистить себя можно таким же образом пробовать очищать пространство, но для очистки пространства несколько по-другому нужно. Нужно идти волной, Ну, наверное, лучше сделать по этому поводу отдельное видео, как с помощью бубна очищать, к примеру, пространство своего дома от лишнего, лишних вот этих вот странных существ и духов. Все, дорогие мои, ну уж не знаю, как у нас получилось, не получилось. Посмотрим. Пока.